Я хочу спеть, так спой, не стой. Но что мне спеть? Что хочешь, пой? Я попаю, ты попаешь. Я попаю, нет, ты попаешь. Я попаешь, ты попаешь. Я попаешь, вон тех ежа, ты попаешь. Где мама еж? вон тех ежа? Я мама ёж, пошли в кровать, нам нужно спать. Еще ежат, нам нужно блат. Да сколько можно нам ежат этих клепать. Я папа еж, я мама ёж. А это вся наша семья, мы все ежам. Это было круто, чувак. Да, да, неплохо. Может, десятичасовую версию? Ну, может, позже. Тогда до встречи. Ага, пока.